Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас! И пусть Дух Святой, Дух, Слово Божьего придет навстречу всем вашим нуждам, вашей боли, вашим проблемам, откроет ваше понимание, потому что это является основанием того, чтобы вы могли наслаждаться теми плодами мудрой веры. Когда Иисус был искушаемым дьяволом в пустыне, сам Иисус, отвечая дьяволу, говоря сразу же во время первого искушения, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Тогда не хлебом. Но обычно люди переживают о хлебе. Хлеб – это не, не просто еда ежедневная, но хлеб – это символ денег, дома, семьи, брака. Это профессии, которую ты хочешь получить, это будущее, все, что физическое мы видим – это хлеб. Тогда человечество из-за того, что не замечает то, что у них внутри, не замечает свою душу, из-за того, что человек хранит и заботится только о теле и материи, из-за этого люди отдают э, видимым вещам всю свою жизнь и, как следствие, теряют ту власть жить через веру, от веры в веру во имя Господа Иисуса Христа. Я говорю это, мои друзья, для того, чтобы вы понимали, одну вещь, Слово Божие, Слово Божие, это наиболее важное из насущного, что мы имеем, душа, я могу сказать. Что важнее, душа или тело? Возможно, вы скажете так, епископ, оба важны, но что важнее? Чему ты больше внимания даешь – телу или душе? Когда человек размышляет о Слове Божьем, когда люди богобоязненные, тогда они осознают, что их душа вечная, она будет жить вечно, или с Богом, или в аду, но будет жить вечно в течение всей вечности. И это внутри меня открывает такую большую богобоязненность. Но тело, оно однажды умрет, будет похоронено и останется там, в земле, откуда и появилось. Тело возвращается в прах, но душа нет. Душа вечна. То же самое. Этот хлеб, который дьявол предложил Иисусу, чтобы он из камней сделал хлеб, Иисус ответил ему с большой мудростью в соответствии со Словом Божьим. Это в книге Второзакония написано. Не хлебом единым будет жить человек. Конечно, тело нуждается в поддержке, в еде, нам нужна вода. Мы должны кушать, питаться, спать, мы должны ухаживать за нашим телом, конечно, без сомнения. Но самое важное, мы должны хранить нашу душу. И это то, о чем Иисус говорил. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом. Что это слово? Что Бог хочет этим сказать? Что люди будут жить через Слово. Вы можете понимать, что вот эти нужды души... Давайте поймем, вы думаете часто о том, каким образом вы будете иметь отношение с другим человеком хотите семью, хотите создать отношения, или еще что-то у вас, какие-то планы, вам нужно решить, какие у вас будут отношения, личная жизнь, потому что все мы, все человечество желает иметь рядом с собой партнера, для того, чтобы мы могли, Наши нужды основные получать. И душа, она желает этого. Душа. Таким же образом, как хлеб питает тело, есть хлеб, который питает душу. И что это за хлеб, который питает душу? Слово Божие. Слово Божие. И когда вы читаете Библию и размышляете, вы получаете этот Дух, вы питаете вашу Душу этим Духом Слова Божьего. И вы становитесь сильным, становитесь тем человеком, который способен преодолевать вас уже какие-то идеи или мысли которые противоречат вашей вере христианской. И факт в том, что Иисус, говоря не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, Он говорил следующее. Самое важное – это душа. И если душа в порядке, тело тоже будет в порядке. Тело будет благодарным. Тело будет благодарным тогда вам необходимо восполнять самые важные базовые нужды для вашей души, потому что она нуждается. Нуждается в любви. Душа нуждается в том, чтобы о ней заботились. Душа нуждается о том, чтобы кто-то направлял ее, направление Духа. Это сам Бог делает. Душа нуждается в том, чтобы кто-то показывал ей, куда идти, чтобы она не страдала. И когда мы читаем Псалом, который говорит, что «прежде всего хранимого храни сердце твое», когда Бог говорит «важнее всего, прежде всего». Храни сердце. Это значит хранить душу, чтобы вы ухаживали за вашей душой, чтобы вы восполняли ее потребности, о чем, к сожалению, большинство людей даже не переживает, но они страдают из-за пустоты, из-за глубокой пустоты внутри себя. Это душа кричит, я голодная, я страдаю, я в отчаянии. Помоги мне. Люди страдают от депрессии, Это душа кричит, когда депрессия мучает, это значит, что души человека, они в очень ужасном состоянии и хочет покончить с собой. Тело, да, можно разрушить, но невозможно убить душу, она не умирает. И когда человек счастлив, это душа. Счастливо, Когда люди грустят, это душа грустит. Когда люди что-то приятное кушают, тело, оно благодарно. Но если душа рада, когда человек рад, это душа радуется. А когда ты грустишь, это душа, она плачет внутри твоего тела. Потому что если происходит отделение души от тела, это тело уже никому абсолютно не нужно. И вы можете понимать, Слово Божие дает жизнь нашей душе. И душа, естественно, отвечает на нужды тела. Вы должны понимать, друзья, что, помимо всего прочего, что мы должны хранить, и это власть, которую Бог нам дает, мы должны хранить нашу душу. Это мы должны о ней заботиться, и когда мы ее защищаем, когда идем в церковь, слушая Слово Божие. Потому что Слово Божие приносит веру. Слыша Слово Божье, мы получаем веру. Дьявол, зная это, тоже использует слово, слово сомнения, для того, чтобы душа человека чувствовал себя пустой, оставленной, чтобы люди чувствовали грусть, пустоту. Почему? Потому что дьявол говорит, он использует слово для того, чтобы принести сомнения. Как Бог использует свое слово, чтобы дать веру, дьявол использует свое слово, чтобы дать сомнение. И вы или ваша душа она ожидает, чем вы будете ее наполнять. И ваш дух, ваш разум, он говорит душе. Так, давай будем слушать Слово Божие, потому что Слово Божие укрепляет душу, и тело в итоге благодарно. Но если душа, она бунтует, если душа, она отвергает Слово Божие, без сомнения, она будет слушать голос страха, сомнения, неуверенности, поэтому люди копят деньги. Поэтому люди переживают о будущем. Но какое будущее? Будущее вашего тела. А, у меня будет большой дом, и я дам гарантию моим детям. Хорошо, ты умрешь, потом дети твои вырастут и умрут, потом дальше. И, и дом он для кого останется? А куда пойдут души этих людей? Души людей. Куда они будут идти? Это наше сердце, которое является символом души. Тогда, если ваша душа, ваше сердце не в порядке, вы будете страдать. Это то, что мир чувствует. Статистика подтверждает, что десятки миллионов людей по всему миру страдают от депрессии. И я думаю, намного больше на самом деле, чем статистика говорит, намного больше, потому что душа человека, она страдает, мучается, и только Слово Божие способно ответить на эти нужды. Думайте об этом. Читай Библию, мой друг, размышляй о Слове Божьем и не слушай только короткие послания, которые мы вам передаем размышляя о Слове Божьем, Бог будет говорить с тобой. Бог будет учить, что тебе необходимо делать. Бог знает твои нужды, и без сомнения Он направит вас к тому, что Он хочет вам сказать. Тогда пусть Бог благословит всех вас. До завтра. Слава Богу.